Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы поговорим об улиточках. Многие люди заходят на стрим, видят, что я катаюсь на улиточке, такое вот спрашивают: Максим, где ее добыть, как ее скрафтить и что для этого нужно? И сложно ли это? Некоторые люди немножко боятся некоторых сложностей. Скажу сразу то, что в целом получение улитки легкое. Для начала нам нужно получить рецепт, который мы загружаем в протосинтез. Ну а далее нам уже нужны будут частицы, которые для протосинтеза там. 450 штучек примерно, также матрицы, искры, ну и другие всякие реагенты. Они будут на экране появляться, так что все увидите, какие реагенты нужны будут. Первая улиточка, на которой я сижу, это Алый Хелицид. С целью того, чтобы получить рецепт для крафта Алого Хелицида, нужно забраться на арку, которая находится на острове с World Boss. Ом. Сейчас вы вот все увидите, как пробежать даже без каких-нибудь там телепортов. Лутаем рецепт, загружаем в протосинтез, крафтим. Просто, да, я считаю действительно просто, почему бы и нет. Далее возвращаемся в игровой клиент и смотрим улиточку под названием «Бронзовый хелицид». Чтобы получить рецепт на крафт «Бронзового хелицида», нужно делать квест у Болвара. Тот самый квест недельный, который на заполнение полосы. Лутаем 100%, сдаем квест Болвару, открываем сундучок. Из сундука есть, по-моему, процентов 15 шанс, что нам выпадет бронзовый хелицит в виде рецепта. Ну, а потом мы его крафтим, конечно же. Само собой, нужно на фарме частицы творения. Без них просто никуда. Это основной реагент. Ну и третья улиточка — это серенада. Рецепт лутается с рейда, из объекта. Что было замечено, так это то, что если один человек в рейде уже лутанул рецепт, то другой не будет видеть этот рецепт до тех пор, пока все не выйдут из рейда и не обновят рейд. В принципе, мы так и сделали. Я заинвайтил человечка в джинсли. Спасибо ему огромное, что он помог в создании этого видосика. Я зашел без него, лутанул, рецепт вышел. Потом ему говорю, хочешь рецепт? Он говорит, да, хочу. Я говорю, ну вот, заходи, давай лутай. По итогу, он не увидел этот рецепт до того момента, пока я не обновил рейд. Я обновил рейд, он зашел в него и спокойно полутал рецепт. В общем, как-то так. Возможно, какое-то время спавну у него, возможно, еще что-то. Четвертая улитка — это неудачный прототип Быстронога. Получить мы сможем рецепт на этот прототип только после завершения шестой главы кампании в Зерит Я напишу подробно все в комментариях, ближе к 16 марта, как получить именно эту улиточку, именно этого цвета. Все вставки абсолютно в видосике есть.